Сейчас я хочу до вас донести такую информацию, как же работает маркетинг в фонде взаимопомощи World Money в переводе «Мир денег». Итак, вход на эту площадку составляет обязательно одна тысяча рублей. Вход в первый стол. На любые другие столы, здесь их 6, вы можете войти. По собственному желанию. Есть разная категория людей. Кто-то входит на маленькие денежки. Пожалуйста, одна тысяча рублей. Входите, начинайте передвигаться из одного стола в стол и зарабатывать хорошие деньги. Это полностью управляемый бизнес. Но есть другая категория людей, которые говорят, что мы не хотим работать на маленьких деньгах. Мы хотим работать с малым количеством людей, с минимальным количеством людей. Но зарабатывать очень хорошие деньги, для вас есть эта возможность. Вы можете активировать первый стол и, к примеру, шестой. Давайте будем смотреть, как же будет работать шестой стол. Итак, вы вошли на первый и шестой стол. Пригласили следующего партнера, он станет к вам в первый стол и он станет к вам в шестой. Вы сразу с первого человека возвращаете свои 30 тысяч рублей. Вы приглашаете второго человека, вы автоматически уходите на второй стол и зарабатываете 30 тысяч рублей. Вот на третье место лучше поставить собственного клона. Итак, вы поставили собственный клон, внесли 30 тысяч рублей, которые они у вас уже были на балансе, и вы тут же вернули этих 30 тысяч рублей, но зато под вашим клоном вновь Три свободных места. И здесь можно поступить точно так же, поставить клон. Следующий человек к вам встал. Он уже встанет к вам на первый стол, в одну ножку займет. А здесь, это получается, ваш третий человек вновь вам приносит 30 тысяч рублей. Следующий, вам вновь 30 тысяч рублей. А сюда ставите собственный клон. Получается, вы за каждого человека... Получаете 30 тысяч рублей и продвигаетесь а, также по, на второй стол, на третий стол, на четвертый. И получаете везде будет денежные средства. Итак, у вас нету этих 30 тысяч. Сейчас мы все эти рисуночки уберем. Начнем рисовать, что же будет происходить, если вы входите на первый и пятый стол. Это накопительный стол. Вы внесли 10 тысяч рублей. Видите себя наверху и приглашаете своего первого человека, который к вам встает также на первый стол. И он к вам встает в накопительный стол пятый. Первый стол. Вы на накопительном столе будете зарабатывать себе на вход на шестой стол. Второй стол. Вы перешли во второй стол. И третий к вам встал. Вы вернули здесь 1000 рублей и ушли на шестой стол, где вы будете уже зарабатывать денежные средства. То есть под ваших людей должно также встать по 3. Он придет к вам, вы получите 30. Под второго партнера к вам придет. По также человечек, вы по еще получите 30 рублей. А вот здесь все-таки я бы вам рекомендовала вновь купить клон. Под вашим клоном следует также 3 места. Приходит ваш третий человек, и вы вновь зарабатываете 30 тысяч рублей и будете зарабатывать их до бесконечности. Но если нету у вас 10 тысяч рублей, вы можете начать с 5 тысяч рублей. Давайте посмотрим... Как же будут развиваться эти события? Итак, вы вошли на 5000 рублей. Пригласили первого. Пригласили второго человека. Вы ушли во второй стол и вы ушли в пятый. В дальнейшем вы приглашаете третьего человека. Возвращаете тысячу и возвращаете 5000 рублей. Под ваших людей встают также по два человека. Сюда и сюда идет два человека. Они же идут одновременно. Получается, к вам во второй стол пришел один человек. И один человек пришел в пятый. Под второго вашего партнера приходит два человека. Второй пришел сюда. Это все будет происходить тогда одновременно. Так, а каждый их третий человек, это они получают свои денежные средства на возврат. По третьего человека встало 2. Так, у вас закрывается второй стол, и у вас одновременно закрывается пятый стол. И вы переходите и в третий, и вы одновременно переходите в шестой стол. Смотрите, насколько все это интересно, да? Итак, сейчас под ваших... Закрывается третий уровень у первого, он будет одновременно закрываться здесь и здесь. И получается к вам приходит первый человек на третий стол. От вас идет два реинвеста в первый и во второй стол. Это ваши же управляемые бизнес-места, они будут вам же в помощь. И вы получаете 3000 рублей на баланс для вывода. И также к вам приходит сюда первый человечек. Уже в шестой стол вы получаете 30 тысяч тут же на баланс для вывода. То есть вы заработали сейчас 33 тысячи рублей. И у вас два реинвеста в первом и во втором столе. Под вторым человеком также закрывается. Он приходит к вам. Вы зарабатываете 30 тысяч и 6. 36 тысяч рублей на баланс для вывода. Итак, третий к вам приходит. Вы вновь зарабатываете одну тысячу рублей на третьем столе, и вы же переходите у нас вновь по вашей броне в пятый, туда же в помощь к вашим людям, и 30 тысяч рублей на баланс для вывода». То есть вы здесь можете полностью управлять своим бизнесом. Это настолько интересно и это настолько круто. И вы в любой момент, вы даже в любой момент можете докупать собственные клоны, помогать вашим партнерам передвигаться к вам и до бесконечности зарабатывать денежные средства. Давайте разберем вот даже вот такой вот пример. Сейчас я уберу все, что здесь нарисовала, и еще покажу вам один вариант, чтобы вы понимали, что это на самом деле все управляемое, все можно просчитать и насколько это круто. К примеру, вы пришли уже у нас в третий стол, и вы тут же вот стоите, пришел ваш клон в пятый стол. Вот один человек у вас пришел, пришел второй, а третьего нету. А это вы, это ваш клон, который двигается из пятого стола. Итак, что получается? Вам сейчас срочно понадобились деньги, срочно, но у вас нету вот сюда поставить человека. Вы купили собственный клон за 10 тысяч рублей, вы пришли по своей же броне к себе и получили 30 тысяч рублей на баланс для вывода. 10 внесли, 30 получили. 20 тысяч чистого дохода. И вы можете здесь играть этими деньгами, передвигать все это и постоянно, постоянно, постоянно зарабатывать. Это настолько круто, это настолько классно. Но если только у вас возникают еще какие-либо вопросы, да вы позвоните мне в личку, и я буду рада ответить на любые